А после теряюсь в лабиринтах твоих окопов, гротов и подземелий. Мой Крым, пришло твое время. Слышишь? Расправь свои легкие и вдохни этот долгожданный воздух твоей свободы.